Привет всем, и сегодня с вами помощник. Сегодня бы хотел бы рассказать о очень интересном классе. маг. Основная характеристика. Интеллект. Вторичная характеристика. Дух. Оружие. Двойной посох. Броня. Тканевая броня. Преимущество Атака. На расстоянии. АОЕ. Недостаток. Низкая защита. Мало. Количество жизней. Алименты. Лед-огонь. Роль в отряде Дамагер или АОЕ. ПВП преимущество. Берсерк Чемпион. Маги. Заклинатели огня и льда. Высокий интеллект мага позволяет ему достичь глубокого понимания стихий. Понимая и их маг может полностью контролировать поле боя и наносить огромный урон большим группам врагов. Вносится хаос и разрушение в их ряды. Многие умения мага позволяют ему управлять с целой армией, лишая врага возможности движения атаки. Кроме того, маг больше, чем все остальные классы сконцентрированные на уроны по площади поэтому он может с относительной легкостью справиться с группами монстров сильные стороны мага это мощь атаки в этой отношении ему просто не равны а также возможность вести бой на расстоянии в то же время Маги исключительно уязвимы на физических атаках из-за плохой защиты. Мало. Количество жизней. Маг всегда востребован в отряде, где он находится по защитой и может в полную силу использовать свои атаки, умения. Впрочем, умение мага неплохо справляется и в соли, соло режиме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 ряды. Многие умения мага позволяют ему управлять целой армией, лишая врага возможности движения атаки. Кроме того, маг больше, чем все остальные классы, сконцентрированные на уронах по площади. Поэтому он может с относительной легкостью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 Урын 25. Молния атакующий. Магический урон подной цели. Проницательность баф. Усиляет магическую атаку на 10 минут. Язык огня. Атакующий. Фронтальная атака. По площади. Задевает максимум 5 целей. Уровень 40 Телекинез баф. Макс совершает мгновенное перемещение вперед. Ледяной щит. Баф. Повышает физическую и огненную защиту. Спиритизм. Пассивный. Повышает точность и объем. МП. Урин. 55. Замораживающийся. ПВП. Замораживает до 4 целей. Замороженный взрыв. откующий Удар по площади. По 10 целям. Ледяной. Стихия. Да. Уровень 70. Падающая звезда. Атакующий. Магическая атака по одной цели. Наносящая высокий урон. Извержение. Атакующий. Огненный урон по площади. Затрагивающий. До 8 целей. Вдохновление. Пассивный. Повышает интеллект. Уровень 85. Замораживание мозга. ПВП скилл наносит урон, рассчитываемый, исходя из разницы интеллекта. Иллюзия. ПВП скилл. Замедление цели. И запрещает атаковать и использовать умение. Замерша огонь. Пассивный. Повышает атаку стихий огня и льда. Всем спасибо за просмотр. С вами был помощник. Всем пока!